ар од д д д д д д д д д д д 19 д д д д д д д д Истинная и лишь одна религия, признанная Аллахом – это Ислам. Это Ислам. 19. Ян. Сегодняшнюю тему решили посвятить на тему, как необходимость человека в религии. Ихтияж. Кришна деньги, ихтия. Нужна ли, нужна ли? И какая необходимость в религии? Изначально мы все видим, знаем, среди всех творений всевышнего Творца люди отличаются разумом. Кшидабар акол Акал иеси башка хайван нар дурто якта йрганда бзикива то, что отличает от всех творений, четырех многих, которые тоже, как мы, кушают и пьют, и размножаются, но мы, отли, в отличие от них, имеем разум. И то действие, правило, порядок, который держит человека именно на уровне человека, человеком, называется религия. Только религия держит человека человеком, только религия делает человека человечным. И, конечно же, сразу надо сказать, что мы говорим про религию, а не про мусульман. Может и мусульмане не совпадают. Но мы рассказываем про религию, чтобы, во-первых, мы знали, во-вторых, было куда стремиться. Образец является последний пророк, который был полностью пропитан, хотя не умел читать Коран, полностью знал, хотя не умел писать, чтобы не говорили, что он читал предыдущие писания, и, или же сидел в соседних государствах, где были величайшие библиотеки, сидел и читал, и переписал. чтоб так не говорили, у нас есть мощный довод, это то, что в пустыне не было ни одной библиотеки, во-первых. Во-вторых, пророк писать не умел, читать не умел. Поэтому вывод почему именно в пустыне родился пророк. Именно для этого. Чтобы люди не говорили, что он переписал и ничего хорошего не сделал. Поэтому он был пропитан Кораном, он не читал и не переписал, и уж тем более не сел в библиотеке. Это наш образец. Про пророка мы каждый раз рассказываем именно в месяц Рабиоль-Ауэль, Другие месяца тоже рассказываем, но сегодня <coughs> рассказываем про необходимость человека именно в религии. То, что мы сказали, разум, который отличает нас от других созданий, именно разум является прибором, чтобы человек, свободный человек, имея свободный выбор, выбирал, какой ему путь нужен. Поэтому здесь сразу же можно отметить, что мусульманин, он не кукла или же марионетка, которой можно играть. Он имеет свой собственный выбор, за что отвечает или же получает хайруль дьяза, получает вознаграждение, подарки духовные и физические в этом мире или же наказание. Это все из-за его выбора. Поэтому, в принципе, если изучать религию, даже нет проблем в том, что, оказывается, в этом мире нужно что-то сделать, потому что мы знаем, что в религии есть судьба, знаем, что все предопределено, нужно всего лишь одно действие – это выбрать, а дальше все предопределено. И Также религия, ислам, знания в религии, которые мы видим в Коране, это все адресовано лишь людям, имеющим разум. У кого нет разума, соответственно, ему нет рая, нету ада. Потому что он не может осознать, не может понять вообще, как он создан. Поэтому человек, который имеет разум, признак, что у него есть разум. Он должен размышлять, как он вообще создан. То есть он должен думать, какая его цель создания. Каждый разумный человек, не только мусульман, а разумный человек должен думать, за что я в этот мир пришел из одного отца и матери, из одного куска воды, текучей воды. Когда отец с матерью были, 9 месяцев я был создан, по какой цели? С какой целью вообще я здесь хожу и живу? Это должен быть у каждого цель, у разумного. Используя разум и, как пророк сказал, учиться от колыбели до могилы, то есть приобретая знание, мы понимаем, что в конце есть обещание Всевышнего Творца. И благодаря разуму, используя разум, не просто иметь разум, а использование разума доставит нас до обещанной цели, до вечной жизни. Это райский обитель. На вопрос, далеко ли туда осталось, уже совсем мало осталось. Если раньше в хаджи были 8 миллион, то два года же мы наблюдаем, хаджи нет. В этом году 60 тысяч всего лишь в хаджи. И цифра, где 8 миллион и 60 тысяч, для разумного человека – это мощный довод, что рай все ближе и ближе. Для мусульманина, конечно. Для немусульманина же ад все ближе и ближе. Для того, кто не верит, Ближе, ближе, конец, то есть всем миру уже конец, уже близок и близок. Очень много признаков мы наблюдаем с огромной скоростью, осуществляется, появляются. все, что пророк говорил, все, не просто потихоньку, а уже очень, в очень быстром темпе мы видим, наблюдаем, сами являемся светлями, что <coughs> все, что он говорил, это правда, это истина. Поэтому, имея разум, во-первых, мы проинформированы, должны быть про темы халяли харам, конечно же, потому что отчет «Сотный день», «Рай» и «Ад» все очень спрашивают только про дозволенный и про запрет, то есть кто как остерегался от запретного и кто как выполнял его повеление. И здесь нельзя отметить, это ахляк, нравственность. И я лично был свидетелем того, что сейчас, оказывается, очень многие не поймут, что это нравственность и ахляк. То есть среди тюркезыческих народов термин ахляк даже теряется. То есть это обычное слово, как у нас воспринимается, как норма поведения. Потому что сейчас норма поведения диктуется народом, это называется тоже, как в своем роде религия, как у нас была религия, хотя нельзя назвать религией, Будда была святые йоговой и разные верования под названием суеверии. И если человек скажет в теме необходимости человека в религии что мне религия не нужна, я могу без религии жить, но человек все равно показывает, что он верит. Вот я был недавно в кладбище, и когда хоронили человека, по очереди передавали лопату, я когда тянул одному старику, он говорит, в руки нельзя. Ну, я бросил. Неужели ему легче нагнуться и взять, когда я ему он Говорит нельзя? То есть он в это верит. Таких примеров много, как верят в то, что «какой ногой ты вышел из дома?» что тебя ждать на работе, подъем или спуск. Или же, если ты шел, напротив тебя шли с ведром, хотя, конечно, сейчас не таскать с ведром, из колонки раньше такое было. Или же, вплоть начиная с невесты, со, с, со дня Никаха, уже говорят, вот это влияет на это, с этого мы понимаем, что будет будущее таково. Вплоть до того, что говорят, что если ты купишь раньше времени колыбель или же кроватку для ребенка, который еще не родился, то все труба будет конец. То есть мы видим, что люди верят в это. а вот как верить в истинную религию это вот является истинной задачей. И вот в суре Юсуф Аят 40 по поводу всего этого Всевышний Аллах говорит, что есть правильная религия. В много, много кто верит в разные вещи, вплоть до того, что зимой вот играли дети зимой и красили снег. Вот люди подходили и говорили, а что за у вас обряд вокруг мечети с глазами, с верующими что я себе сказал бы, что если вы пройдете процесс или же процедуру, вы будете моложе на 10 лет, они бы поверили. Но я сказал сразу правду, это говорю, просто игра, мы говорю, играли, просто чтобы развивать моторик рук, дали краску и рисовали на снег. И вот этот человек, который ко мне пришел, он как стекло разбилось, говорит, а, да, серьезно? И ушел. То есть если бы сказал бы, вот честное слово, сейчас если ты пройдешь обряд, ты помолодеешь, он поверил бы. Но я сказал правду, и человек, который не ожидал услышать такой, вред получается, ушел. А это была просто игра, мы просто играли с красками. Но в это поверить и прийти до ворот мечетей была возможность, а зайти в мечеть, поднять руки и сказать о Всевышней, можно я, как спутница Юсуфа, или как Зуляха, помолодею хоть на три годика? Нету. Этой возможности нету. То есть до ворот дошла, до мечети зайти, вот, несуждённо, наверное. А хотя мы знаем, у нас религия, очень простая религия, у нас даже говорится, что Финик, пол-финика достаточно, чтобы спастись свое тело от ада. А Всевышний мне показывал, показывает людей разных. Разговаривал с одним человеком, который занимается йога. Очень много времени тратит на это, хотя он врач, специалист. И он говорит, я говорит, каждый раз говорит, отдаю говорит, 2000 рублей, чтобы открыть чакру свою. Я говорю, что тебе это дает? Энергию дает говорит, для жизни, стремление. И верит он, что именно вот это, то, что он платит деньги и спасет от наказания, как в этом мире, в мире вечном, и он будет счастлив в обоих мирах. В нашем же исламе никто никому не должен. Финик, один финик, чтобы спасись от ада. Но ну, опять же, сколько рассказывай, кому суждено, только он поймет. А остальным как суждено. За весь месяц у разы есть разные люди, богатые и бедные, только одна женщина пришла с мешком риса и говорит, можно я добавлю в казан общий, больше выговорит нету. И говорю, можно. А остальные говорили... Я бы тоже, конечно, кормил бы мусульман с пловом и супом и участвовал в этом баракате, Благо получил бы, сова получил бы, но нет, нет уже возможностей. Купить рис наверняка есть возможность. Хотя бы финик взял бы, купил бы. Наверняка бы братья с Востока продали бы финик за рубль. Ну, или хотя бы за 10 рублей не знаю. Может, просто подарили бы, если братья. Но нет, совесть не позволяет. Хотя это совесть ли? Скорее, это... Мощная уверенность, что я в это не попаду. А где мощная уверенность, что если сейчас пойду, хотя стыдно надо да, сказать, уважаемый, подари финик, пожалуйста, мне. Хочу взять, пойти в мечеть и положить на стол, чтобы постящиеся кушали, а соб, чтобы мне шел. Я думаю, подарили бы финик, но... Кто догадается, и у кого это пойдет рука и нога. А этого было бы достаточно по исламу, но, опять же, Верит ли в этот человек или же верит ли в другой? Ведь есть разные верования. У нас вот есть правила из книги, но есть правила, которые диктует народ. Например, если смотреть на книгу, там говорится, что пророк, хотя был правителем, он был начальником, он что сказал? Амирона э, Хадимуна, наш повелитель, наш слуга. И когда приходили люди из соседних государств, когда сидели с подвижники, и пришедшие люди говорили: "Где ваш правитель?" А им, им говорили: "А он воду таскает, и он с посудой раздавал воду, поил, получается, своих сподвижников. В наше же время даже мне не разрешать сидеть около двери, если я сам хочу. Мне говорят, садись туда, в центр. Я в центр сажусь, человек приходит, а я с ним договаривался. Сейчас он принесет то-то, то-то, а я не могу выйти. Просто не могу выйти, потому что по нашим, как говорится, правилам, да, имам должен сидеть где? Там, в углу, ну или посередине. А справа люди, слева люди. Он выйти сможет, он не сможет выйти. А тот-то пришел, а он же пришел впервые в мечеть. Супруга говорила мне, что «встреть, пожалуйста, он к исламу относится так не очень. Ну, я уговорил, говорит, встрети его, говорит. Я говорю, хорошо. А я его встретить не могу. Он пришел, постел, поставил, поставил постел, селся, постел, селся, скрутился, весь только покраснел. А все деды же все позже, же все кушают. Кто на него обратит внимание? Он развернулся и ушел. Я сижу, вот он попал. То есть мы видим, да, где есть религиозные знания, где есть знания народа. Вот и делай вывод. Жить по законам народа или же по законам религии. Но ну и среди мужчин очень распространено да, мыть посуду или же полы. Среди населения что? Это не мужская работа. Опять же смотрим на пророка, что пол сам одежду, помогал готовить, убираться. Но, естественно, надо это все конкретно изучать. То есть, когда я это одному родственнику рассказывал, он говорит, если ты так будешь жить, так будешь делать, то надо тебе на шею сядет, говорит. Я говорю, нет, не сядет. Почему? Потому что ты делаешь то, что она должна, и то, что ты должен, она говорит, этого не сделает. Вот здесь надо знать все нюансы. То есть, не зная все тонкости, все, как говорится, пазлы, сказать, я всю картину изучил, невозможно, надо все пазлы сначала перевернуть, а потом уже собирать, и вот потом сказать, я знаю, что такое ислам. И вот в жизни пророка мы наблюдаем, когда супруга говорила, что он мне помогал, помогает. И она же говорит супруга, что когда приходило время намаза, я, говорит, хожу, говорит, дома, смотрю, где его нет. То есть он даже не предупреждал. А у нас супруга что, говорит? Ты хотя бы по человеческим отношениям, как человек, хотя бы предупреждаешь, что ты куда-то уходишь. Я же тебе не говорю, чтобы ты спрашивал разрешение. Ты хотя бы, говорит, уведомление мне говорит, скажи, хотя бы говорит, предупреди. Извини, пророк даже не говорил. Поэтому здесь вот есть, видите, нюанс. Спрашивание разрешение это одно, уведомление – это другое, а пророк уведомлял – нет. Супруга говорит, когда я говорит, убиралась, когда вместе говорит, мы что-то готовили, я говорю, смотри, его говорит нету. Он даже не сказал, супруга, не теряй меня. А у нас супруга что, говорит? Ты как человек, как человечное отношение, как взаимопонимание, хотя бы скажешь, так я не переживала, На но порог же об этом не говорил. Поэтому есть вот такие нюансы, где нужно говорить, а где не нужно говорить. В этом случае супруга сядет на шею, не сядет. Потому что все равно останешься мужчиной. У тебя есть свои положения, которые не смогут сделать так, чтобы она села на шею и на контроллеру. Невозможно. Потому что у нас есть, опять же, главный момент это воля Всевышнего. Будет воля Всевышнего, сядет на шею, Не будет воли Всевышнего, не сможет сесть. И Всевышний Аллах в священном Коране, в суре Руан 83, говорит. Они ищут ли другое, помимо религии Аллаха, они ищут ли другое? То есть мы наблюдаем, как в нашем мире многие обращаются в разные школы, институты, семьи, чтобы им помогли, школы бизнеса, чтобы им помогли, и еще школы управления. Но это обращаются в мечеть с вопросом бизнеса, с вопросом управления и с вопросом вплоть до как это называется, донесение, то есть методика убеждения. То есть люди понимают, что если я пойду в школу бизнеса, я разбогатею, если я пойду в институт семьи, я смогу с женой хорошо жить, и если я пойду в школу манипуляции, меня смогут научить, я смогу манипулировать всеми и могу убеждать, что я прав. В коране нет ли этого всех этих трех школ? Есть. И в Коране есть, как донести до человека информацию. Я не говорю, как манипулировать, а как донести. Это очень просто. Если в Коран, в Коран перевода, если видели, смотрели, то очень много предложений в виде вопроса. То есть первая методика воздействия – это вопрос. Почему? Потому что, спрашивая, ты воздействуешь на его мышление. Он будет размышлять. В нашем же мире мы больше приказываем, чем спрашиваем. Особенно про отношения мужа и жены, когда он обращается в школу семьи. Или, например, история пророка, когда супруга проснулась его нет, она искала его, всех будила, и пророк, если бы мы оказались на его месте, мы бы поругали бы супругу, что она всех разбудила, всех жен, а он… Задал вопрос: разве ты не знаешь? Вопрос. Вот метод убеждения. Что же касается школы семьи, здесь тоже есть ответы на вопросы, как с семьей быть, то есть обязанности мужа, обязанности, жены. И что же касается школы бизнеса, это же опять же пророк. Пророк имел 10 путей дохода. Хочешь заработать, выучи. Изучи 10 путей дохода пророка. Дело, как пророк, не разбогатеешь, я думаю, гарантия разбогатеешь. Конечно, как скруш Макдак, наверное, плавать в деньгах, наверное, будет невозможно, если только все захочет. Потому что сказано в книге четко, что знания я дам тому, кто хочет. То есть, кто хочет взять знания, хочет ученым быть, знания иметь, ему Аллах даст. Но Аллах говорит, но кто хочет разбогатеть, Нету говорит, желания вашего, говорит, я дам говорит, тому, кому я пожелаю. Здесь старайся не старайся, деньги будут от тебя не зависят. Старайся, не старайся, зависит только в теме знаний. Если стараешься учиться, учиться, учиться много раз учиться, Аллах знаний даст, потому что ты старался. Но в теме денег, сколько бы ты ни старался, деньги будут, если он только захочет, а если он не захочет, денег не будет. Поэтому от старания здесь не зависит. Поэтому Аллах говорит, я деньги дам тому, кому сам захочу. А знание дам тому, кто этого сам хочет. Я говорю, дам ему, если он старается, я говорю, дам. Ну и здесь, конечно, если вы подумали, ага, значит, здесь просто надо сидеть и ждать, пока деньги будут падать, а работать, значит, не надо. Нет, конечно. Опять же, повторяю, пророк, имел 10 путей дохода. Десятый путь называется пастушество. он был пастухом, он пас овец. Поэтому он и был богатым, хотя в карман денег не было. Почему? Потому что цель – это не для себя, не для, не для своей семьи. Как, как мы часто слышим, да. сначала про себя думают люди, потом про детей, потом про внуков, потом говорят, вот теперь я смело могу умереть, потому что дети у меня обеспечены, внуки обеспечены, в университет помог, найти работу помог, дальше я могу смело умереть. Такое ощущение, что это говорит не мусульманин, потому что пророк что говорил? Из истории мы видим, как он пришел навестить дочь на вопрос, как ты живешь. Дочь, она говорит, вот сколько-то дней уже говорит, не кушали. Дочь порока была голодна. И он стал ругать зятя? Нет. Он пошел работать. Он вычерпывал вот воду из колодца. И что получил из этой работы, дал дочери. Вот, говорит, ешь и дай супругу. Не мужу, а супругу. Поэтому этот термин тоже различаем как супруг, но не муж. Супруга, но не жена. Поэтому вот в суре Зумар, аят 3, священ говорит, «Открой глаза». Это и есть чистая религия. «Открой глаза» говорит. Поэтому у нас пока есть возможность, пока по религии нас не притесняют, пока разрешены открывать книги, учиться, изучать именно по исламу, как семья, как бизнес, как отношения, воздействие. Это все в Коране написано, но, естественно, надо помнить про намерение. Если человек будет учиться с точки зрения разбогатеть, это неправильное намерение. Если он будет изучать Коран с точки зрения манипуляции всеми людьми, как с питьё, так пальцами крутить, это опять же неправильно. Потому что есть хадис «Все дела от намерений». А намерение должно быть только достичь довольства Всевышнего Творца.